Фиолетово на все, все, да мне лень и на этом все, все, да мне лень куда-то вставать Портфель собирать, просто хочется поспать, чё? фиолетова на все, все, да мне лень и на этом все, че просто остаться и в кровати разлагаться, а, -а, -а. Эй, я лежу смотрю тик-так, тик-так. Мой голубий динаракул, я нет, то есть нет. Это слишком фикс-прайс, просто для волос, мой блад. Муги, мои папики сегодня пестат. И патрик говорит, что я без. Да, да, да, да, да, да, да, да. Да. Да. Да, да, да, да, мне Последь собирать. Пять, просто пять. хочется поспать Фиолетово на все. все да все, мне все, лень. И на этом все. Легче да? просто остаться, и в кровати разлагать. Зеленая кофта с цифры 22, Чья же она моя? Ну да. Думал, будет бас, а нет, обманул. Ля. Украл мирби кофту Ля. и шиканул. Как вы можете не наверить человека с фиолетовыми волосами? Я не вижу проблем Из Макдональдса со скетчуп люблю Курицу вернул, Они сделали курицу в ботике Все панировки, но это не вкусно Зачем мне Макдональдс, если есть кефир Ну все, теперь мне грустно Теперь ролик откладывается на два месяца Я не буду ничего делать, но теперь сам взял за меня песенку Я так устал, вот и конец Я покушал холодец Что за бред я это? Ну все, короче